Всем здорово! С вами Гитры 94. Сегодня у нас реакция на Циндука МЧС. Спаси и сохрани. спасик, разбор мультфильма. То есть это продолжение в предыдущем ролике я подробно вот рассказал о мультфильме про Зину и Кешу. Но факт в том, что изначально я планировал посвятить видеообзор сразу нескольким МЧСным творениям. И похоже, что на сегодняшнем ролике дело опять не остановится. Хотя такой жести, как в Зине и Кеше, уже точно не будет. Спасик и его команда. Мультфильм 2005 -го года МЧС России. Как ни странно, выглядит намного симпатичнее, чем Зина и Кеша из 2011. -го. Даже полностью в 3D. Однако, увы, вышла всего одна серия. Но постебаться тут все равно есть чем нам демонстрируют высокотехнологичную и навороченную штаб-квартиру МЧС, которой позавидуют даже башня Мстителей. Само это МЧС прекрасной России будущего. Там все настолько продвинуто, что спасателями работают уже не обычные люди, а клоны. Целая армия клонов. Расходный материал, который можно закинуть в любой пожар и не париться. Но такой спасик среди всех персонажей на экране нам, кстати, так и не дают понять. Но варианта два. Либо это чувачок, по образу и подобию которого были созданы клоны, либо главный компьютер, раздающий всем приказы и зачитывающий сводку чрезвычайных происшествий. Объявляет сводку какой-то. Извержение вулканов, наводнения во Франции, пожары, снежные лавины, кошмар. В будущем, похоже, вообще не обойтись без такой продвинутой штуки, как МЧС России. Но хорошо, что бравые спасатели уже спешат на помощь тысячам людей в смертельной опасности. Секундочку. Только что поступила информация, что где-то неподалеку какие-то рандомные дети остались дома одни. Рандомные Отменяем дети. Тушение пожаров и спасение людей из наводнения. К черту Францию! Кот красный! Дети одни дома! Повторяю, какие-то дети одни дома! А какие-то дети действительно остались одни дома. И как только предки захлопнули дверь, эти спиногрызы в момент устроили тотальный хаос. Будем играть в индейцев! Непослушные молокососы прошу, решили поиграть прошу, в индейцев. Нет. То есть в коренной народ Америки, почти полностью устребленный колонизаторами. Только это Мирюзга собирается сама себя так что играют они все-таки не в индейцев а скорее в кит. Фантазия преображает реальность. и вот малыши уже по первобытному миру валят динозавров делают водопады из кухонной мойки путают газовую плиту с вулканом и пытаются получить огонь из розетки не здоровая фантазия не может зайти так далеко тут мы имеем дело с чем-то посильнее возможно со спайсиком из мира как из матрицы часть опасных предметов в один клик они избавляются от коробки спичек и стирают Розетку. Слушайте, это только вторая минута, а у меня голова уже трещит от количества конспирологических теорий, которые сюда можно присунуть. Но нет, но нет, я должен сдерживаться спокойно, это всего лишь очередной бессмысленный мультик. В общем, один из спасателей, видимо, исчерпав свою энергию по удалению предметов из реальности, врывается в квартиру к детям, чтобы отобрать зажигалку, и... Оказывается, что эти клоны все размером с мизинчик. Неожиданно. Окей, неважно. спасибо да, и как шуток, эти маленькие спасают из пожаров и, и прочих перекрывают воду, потом газ. Но эти действия не помогают, и вся квартира вот-вот бабахнет. Поэтому, вот сейчас без шуток, он берет и отматывает назад время. Боже, Прям что ты, -то. серьезно? Это только третья минута, а у меня сейчас мозг лопнет от такой концентрации научной фантастики. Это черное зеркало или обучающий мультик? В итоге дети спасены, но тут же возникает глубоко философский вопрос. Стоило ли их спасать? Эти монстры ловят маленьких героя и все теперь он беспомощная игрушка в их руках и предмет для очередных издевательств вы это? на выручку спасику вылетает целый отряд клонов где-то за кадром франция уходит под воду с миллионами жертв занавес продолжение следует но продолжение не последовало, так что зрителю лишь остается воспринимать это как законченную четырехминутную историю о человеческом безрассудстве и ужасных неоправданных жертвах во имя бессмысленности. Ну или что бывает, когда родители не объясняют своим чадам, как работает газовая плита и розетка. Mm -hmm. Годом позже, в 2006-м, под примерно тем же названием, вышло еще три эпизода Спасика, но это был уже совершенно другой мультфильм. Спасик и его друзья теперь полностью в 2D, и самое главное, also никакого 2D. больше выноса мозга виртуальными реальностями и перемоткой никакого времени. Ну я надеюсь. Три эпизода выживания в городе, на природе и при пожаре в доме. Три главных героя: рыжий, который знает же белобрысый, который не знает же и, собственно, сам спасик, который вроде как всех спасает, а вроде и не спасает. Например, в квартире белобрысого из-за недалеких предков начался пожар. Пожар, пожар! Чувак отчаянно сражался с огнем кастрюли, потом чем то пробовал попасть на балкон, но тот оказался закрыт на замок и завален хламом. И тут внезапно, прямо перед ним нарисовал. Сам спасик с собственной и голову, сообщил ты. важную информацию. Внимание! Пожар! Да вот ладно. Спасибо, блин, что сообщил. Что бы мы без тебя делали? Вызываем лифт! Белобрысый вместе со своей неполноценной семьей по указаниям Спасика садится в лифт. Так точно можно делать при пожаре в доме? Они от дыма там не задохнуться, не? Спасик, откуда ты вообще тут взялся? Ты точно не галлюцинация? Че там батя раскурил на всю кухню? А пожар, кстати, не на шутку, серьезный. Вы гляньте, сколько тут в падике всяких опасных штук. И спички, и радиация, и, и соль, и спа... И временем рыжий сосед с сеструхой рубится в странную игру про Спасика, где нужно из огнетушителя поливать жолуди и где во время пожара вы сразу и выиграли и не выиграли тут явно замешан код шрёдингера ну так вот пока они играли и вместе они как настоящие умные детки повязали мокрую ткань на лицо молодцы дядя удоволен. еще не вы пожарных позвонив по номеру 01 ручно набрать по телефону 01 и сообщить точные координаты по моему по уже ровным. не 01 а какой-то другой номер спасик. выходит он и правда привиделся белобрысому или тут опять тема с армии клонов <связь> э, пофиг как настоящие умные детишки братья с сестрой спрятались под одеялом и с фонариком в руках выбрались из горящего дома четко сработано и пожарные уже тут как тут и спасик тоже мы действовали по правилам обж и теперь все хорошо нет, как-то это все странно. Надо бы приглядеться к деталям остальных серий. Правила поведения на природе. Вполне себе логичные советы по безопасности в походе, но нас интересует сюжет, а его тут немного, так что совсем коротенько. Кстати, всем привет! Рыжие и Белобрысый идут в поход. По дороге Белобрысый теряется и погибает от удара молнии. Да, под деревом прям сделал. То, чего в жизни не бывает, так это спасика, который приходит после твоей смерти и дает тебе <свят> еще одну жизнь. Странно. Мы решили сделать тебе подарок. Финальный эпизод. Эпизод о поведении в городе. Нет. Рыжий собирается на улицу и досконально, чуть ли не параноидально проверяет все в доме перед уходом. Выключить газ, закрыть окно, балкон, дверь, выключить электроприборы. Видно, что минувший пожар оставил сильное впечатление на психике ребёнка когда я вижу незнакомого мужчину в лифте я просто не захожу в лифте так а тут нанача, стоял. осторожность помогла пресечь новую трагедию парень на выходе из подъезда обнаруживает под лестницей несколько мешков мать его гексогена а, то есть безобидного рязанского сахара, конечно же. Наверное, прям как тот, что был в позапрошлой серии. Потом Рыжий встречает Белобрысова, с которым они намылились в компьютерный клуб, но добираться до него они с какого-то перепуга решают по отдельности, хотя им, очевидно, должно быть по пути. Они даже оба спускаются в метро, просто чутка в разные промежутки времени. Пока! Встретимся в компьютерном клубе! Пока Рыжий находит в вагоне подозрительный пакет, его тиммейт чуть не ломает себе руку об двери. Это неправильно! Снова ловят берегу, увидит Спасика и представляет, что было бы по под поезд. Я представил себе, что бегу от поезда, а он меня настигает, настигает. Он меня почти настиг. И вот так я представил себе это, и мне стало страшно. В общем, Белобрысый люто очканул и решил дойти до компов пешка Но не дошел, даже когда уже наступила глубокая ночь. Уже совсем темно. Рыжий уже успел даже домой вернуться сквозь темноту и опасной компании гопников, где его встретили отец со спасиком. Позвони родителям. О, а, как мило. Нетрадиционная семья с двумя папками. Это не Что касается Белобрысова, к нему спасик не пришел. Возвести пропал, и о нем больше никто никогда не слышал. Конец. Кстати, вы заметили, это сразу бросается в глаза, то есть в уши. Звуковое сопровождение. За всех героев говорит один актер. Прямо как этот. Как там его? Сай. Са, Сайандук. Может, с собой же скорее сдать проекты, не успели доделать звук, хз, но в таком виде все это выглядит как-то сыровато. В каждом из трех мультов полностью отсутствуют фоновые шумы, и на протяжении шести минут без остановки играет не особо подходящая под чрезвычайные ситуации музяка. Прям как... В какой-то видеоигре. Знаю, я обещал обойтись без конспирологических теорем, но я просто не могу не поделиться. Тут все идеально сходится. Что если все происходит внутри ручь. видеоигры? Спасик, что в 3D-мульте, что в 2D, способен влиять на геймплей, управлять целой армией клонов, давать персонажам дополнительные жизни, телепортироваться и все дела. Рыжий думает, что это он играет в игру про Спасик у себя на приставочке. Но на самом деле все совсем наоборот. Плюс все персонажи говорят одним голосом: голосом игрока комментирует. Свое прохождение где-нибудь на Ютубе. Еще чайник. <свят> и так интересно. И интересно. опять выиграли. Блин, да такая игра действительно существует. Единственное, mm. мне ее не удалось найти ни на диске, ни образ в интернете, так что проверить, что там на самом деле не выйдет. Хотя, можно поискать на одном сайте со всяким барахлом, где я понимаю. Там просто фотошопленный -ка... какой-нибудь. А знаете что? Они а потели мне нафиг со своими теориями. Забавно, как стремительно с 2005 года по 2011 качество мультфильмов по заказу МЧС шло на понижение. Но сейчас на дворе уже 2017, и справедливости ради, чтобы вы не подумали, будто я какой-нибудь озлобленный старикашка, надо сказать, что сегодня со Спасиком все отлично. Пока я искал ту игру с диска, я набрел на сайт МЧС для детей, который меня приятно удивил своим набором фишек и отличным подходом к обучению безопасности. Так что не все потеряно. Но это не значит, что третьего ролика о социальной рекламе про безопасность не будет. Да и ту загадочную игру 2015 года Я в итоге не нашел, так что если у вас вдруг она есть на диске, буду очень благодарен, если снимете ее образ и выложите в сеть. Ладно, что это мы все про социальную рекламу? Давайте-ка и про я смотреть не буду. Ладно, мне понравилось. Как всегда, у СНДК все годное. Про МЧС, вот это вот, мой мультфильм, не знаю, одноголосный перевод, в том смысле, озвучка. Не знаю, там не разберешься, кто, кто что говорит, блин. Туда, типа за... вызываем лифт. Это, наверное, сказал этот белобрысый, а не спайсик. Анна, дай-да, следующего видео.